Я сейчас хочу показать вам ту замечательную возможность, которая у нас открылась с сегодняшнего дня на данной социальной сети для тех всех партнеров, которые зашли на бесплатный вход и начали зарабатывать здесь деньги. Сейчас вы, если у вас уже есть на виртуальном банке 25 долларов, можете перейти в платный маркетинг, можете заплатить именно из этих заработанных на бесплатном варианте денег, перевести на платный аккаунт, при этом получить возможность поставить личные баннеры для рекламы любого вашего сайта, другого любого вашего бизнеса. Но самое главное, вы сможете зарабатывать двойной доход еще и в платном маркетинге, а также заказать мастер-карт от компании для вывода денег, вывода денег с бесплатного аккаунта виртуального банка супер возможность давайте я вам покажу как это сделать кроме того что можно оплатить отсюда 25 долларов и моментально активировать свой аккаунт бизнес мы еще имеем возможность послать gift a friend вот такая кнопочка послать другу то есть если я нажму допустим здесь сюда Количество тех партнеров, которые есть у меня здесь в структуре, их может быть потом намного больше. И мы сможем перевести друг другу любую сумму, скажем, те же 25 долларов, если кто-то не может оплатить еще, а хочет уже зайти в платный маркетинг, то таким образом он может перевести спонсору эти 25 долларов или другому партнеру и поменяться с человеком на любой платежной системе или банке для того, чтобы ему помочь оплатить в платный маркетинг. Это для желающих. Или просто подарить эти деньги для того, чтобы человек сделал какие-то покупки в этих магазинах, которые здесь есть. Но сейчас нас интересует оплатить именно платный маркетинг. Это делается очень легко. Просто выбираем его, нажимаем «Gift of friend, выбираем его имя, фамилию в списке и отправляем ему эти 25 долларов, нажимая кнопочку «Reading». «Gift of rent», и моментально эти деньги ему поступят и он сможет оплатить как оплатить сейчас я покажу но вы, допустим, можете обменяться с этим партнером э, другим способом перевода денег. То ли он вам переводит на вашу банковскую карту, то ли на Perfect Money, или как вы там с ними, или наличными дает. Но таким образом вы можете помочь ему быстрее оплатить это участие. Потому что сейчас, еще в январе, у нас есть возможность зайти всего за 25 долларов в платный маркетинг и получать двойной доход от той же структуры и и платной маркетинги, плюс возможность заказать мастер от компании, замечательную мастер на которая легко очень выводит деньги в любой стране мира. Потом этот вход уже будет дороже, начиная с февраля месяца. Так что используйте, друзья, эту возможность уже и сейчас. Итак, давайте переведем. Сейчас я оплачу моему партнеру платный маркетинг на WaveScore. Вот в. Прям первое слово wave score. Если я напишу 25, то есть 25 долларов, ровно 25 не надо никаких комиссий, при этом здесь система не снимает. Страну оставляю ту, которая у него была при регистрации. Если здесь, вот, главное, чтобы здесь в доступном балансе была нужная сумма 25 долларов. Если ее не будет, тогда ждите от френда вот, или от спонсора. Или ждите, когда вы заработаете, приглашая сюда людей побольше в бизнес. Нажимаем синюю кнопочку «Редим», подтверждаем, выходит табличка, с которой нас переспрашивает, что мы действительно хотим оплатить, нажимаем «Ок» и смотрим. Ждем, пока обновится страница и поменяется. Здесь должно уйти 25 и должна активироваться у него страница «Бизнес». И не только, а я, как его спонсор, должна получить моментально за него комиссионные потому что он попадает в мою структуру. Сейчас мы это проверим. Вот, моментально, видите, прошла оплата. Control Media has been activated for you. То есть ваш, ваш, ваше место в Control Media, так называется наше бизнес, место платного на маркетинге, активировалось. Теперь у вас осталось на балансе 141 доллар. Для вывода, да, допустим. Заходим сейчас мы на страницу бизнес Для этого нам надо зайти на WaveScore, чтобы обновилось меню. Так, Пока здесь будет обновляться меню, я зайду к себе на почту и посмотрю, я получила за него деньги как спонсор и есть он у меня в структуре или нет. Комиссионс Алерт. Вот, пожалуйста, я получил. Ирина Рунис. поздравляем, кто-то, вот 0 минуты назад. То есть 25 минут назад у меня проплатился один партнер. Таким образом, сейчас второй партнер, я получила за него 8 долларов плюс 4, то есть 12 долларов. Почему? Потому что я уже на платном маркетинге достигла уровня маэстра, то есть 35 личных приглашенных, и поэтому я уже получаю не 8 долларов за личника, а 12 долларов за личника. Чем выше ваш статус, тем больше денег вы получаете и за личных, и за тех, которые в вашей структуре. Теперь смотрите, я зашла на свой аккаунт, то есть я спонсор, допустим, моего сына-партнера и проверяю. Вот, смотрите, 36, я его уже здесь имею в структуре. Если пролистаю, то найду. И что самое интересное, что если зайду сюда на комиссионный, и в статистике тоже они сразу приходят, 8 долларов, но менеджмент AVRAIT right начисляет чуть позже, но они тоже здесь будут начислены. Так что все отлично работает, система прекрасная. Друзья, пользуйтесь этой возможностью оплачивать с бесплатного на платный и зарабатывайте очень быстро на платном и на бесплатном двойной доход. А теперь еще что я хочу показать, это вот на примере партнера, который оплатил 25 долларов, кроме того, что он сможет зарабатывать, он, он еще сможет здесь поставить баннеры на рекламу. И вот уже с сегодняшнего дня добавилась и карусель. Это означает несколько баннеров. Если до этого времени только один баннер, то сейчас их можно три поставить. Как это здесь есть библиотека, выбрать из этих, которые предлагает нам компания. Или же загрузить из вашего компьютера, тогда вы нажмете здесь. Или здесь уже с библиотеки, или здесь с вашего компьютера. Выберите, какую вам картинку нравится под ваш сайт, тот, который хотите рекламировать. Нажмете, например, на него, нажмете «Открыть», и он появится здесь. И также вы добавите вашу ревссылку того сайта, который вы хотите рекламировать. И здесь нажмете submit. И потом после обновления появится данный ваш баннер. И на данный момент я вижу две возможности. То есть два баннера мы уже можем поставить, которые будут двигаться на нашей ревссылке. Здесь будет площадка для ваших баннеров. Причем они периодически будут меняться. То один, то второй. Вы сможете поставить... Один-два сайта сейчас Скоро сможем 3-4 выставлять Которые будут периодически крутиться И человек, любой сможет Из ваших партнеров Или не из ваших партнеров Нажать и увидеть данный сайт На регистрацию на другой сайт Если вы хотите То есть это очень отличная рекламная площадка Сама по себе еще Wave Score. Кроме того, что здесь очень интересно И так дальше Вот видите, вращается и меняется Меняются баннеры и что еще интересно, что если, допустим, до этого момента партнеры моего партнера видели мой баннер, потому что я раньше зашла и раньше оплатила, то сейчас уже все его ниже вся структура будет видеть лично его баннер, который я здесь поставлю, или его баннеры. Пользуйтесь этой возможностью, зарабатывайте очень легко деньги в прекрасное, интересное видео в социальной сети WaveScore, которое сейчас будет набирать новые Сумасшедшие обороты, особенно когда все добавится, все основное в январе месяц, постепенно сейчас все добавится, это будет очень интересно. Это единственная социальная сеть, которая платит деньги, как при бесплатном входе, так и платном. Наслаждайтесь этим процессом и вашим заработком.